Первый факт, у Маргенштерна нету Бугатти. Второй факт, у Моргенштерна нету миллиарда долларов. Третий факт, никто не знает где живет Алишер, значит у него нету дома. Четвертый факт, у Алишера нету личного самолета. Пятый факт, у Маргенштерна нету акции Илона Маска.